Как мы видим из результатов нашего исследования, проблемные факторы распадаются на две большие группы. Первые можно назвать системными факторами. Они касаются отсутствия в Беларуси нормального местного самоуправления, проблемами с правосудием, неизбираемостью местных властей. Без улучшения этих системных факторов, наверное, сложно надеяться на то, что практика участия общественности в принятии экологически значимых решений улучшится кардинальным образом. Но, с другой стороны, даже в существующей ситуации, мы Можем добиться некоторых улучшений которые связаны с э, другим рядом проблемных моментов которые касаются э, информирования раннего участия граждан и э, участия общественности на всех этапах принятия решений начну с информирования Информирование в сегодняшних условиях реализуется по принципу, что информация должна быть предоставлена гражданам. То есть это такое пассивное информирование. Да, информация размещается, но граждане не имеют возможности без специального интереса следить за тем, что происходит. Поэтому политика информирования должна измениться в направлении того, чтобы граждане не могли не узнать. Соответственно, информация должна предоставляться более доступном виде, более понятном в конкретном виде, написано не техническим языком, доступным для любого гражданина, она должна предоставляться на самом раннем этапе, она должна предоставляться в полном виде. Информирование должно строиться таким образом, чтобы люди понимали, какие именно конкретные интересы затрагивают те или иные строительные решения. То есть, если строительное решение, например, затрагивает вырубку зеленых насаждений, то это ясно должно быть обозначено в том информационном документе, который предоставляется гражданам информация должна некоторым образом агрегироваться в одном месте. Виделся бы какой-то национальный портал, на котором вся информация, касающаяся экологически значимых решений, решений в строительстве и других подобных вопросах, была бы собрана в одном месте. И любой гражданин мог бы зайти туда, увидеть, что происходит, на каком этапе находится конкретное решение, и имел возможность отреагировать определенным образом. И здесь нужно понимать, что участие граждан это это не только участие в э, формах собраний, но и это реагирование другими образом, путем подачи обращений, комментариев, жалоб. И мы бы хотели, чтобы такой информационный портал и предоставлял возможность людям легко и просто предоставлять свои комментарии, получать на них э, свои ответы. Переходя к, ко второй э, части наших рекомендаций, можно говорить, что вот это вот общественное участие должно было бы реализовываться как сопроводительный институт на всех этапах принятия решений. В сегодняшних э, э, ситуациях э, на ряде этапов э, общественность не имеет возможности полноценного участия. Соответственно, решения должны обсуждаться как можно на более ранних стадиях. Э, это значит, что как только появляется замысел о том, что что-либо инвестор, либо местные власти, либо проектировщики собираются менять в условиях жизни людей, это значит, что они должны каким-то образом постараться проинформировать их об этом и включить их мнение в обсуждаемый, возможный проект, решения, который еще только-только готовится, они а уже является разработанным. Одним из критических моментов сегодня, вызывающих много конфликтов и порождающих последующие проблемы, является этап выделения земельного участка. Об этом говорят очень многие наши респонденты. Это тоже один из самых ранних этапов принятия решений, где общественность не участвует, но из-за этого не участия, невозможности комментировать эти решения выражать свое мнение, получать аргументированные ответы, затем это часто выливается в различные конфликты. Последнее, о чем я хотел бы сказать здесь, это принятие окончательного решения о строительстве объекта. То есть нету какого-то финального административного органа ответственного за принятие окончательного решения, которое бы сводило вместе всю аргументацию, основание, мнение общественности, результаты учета этого мнения в принятом решении, которое бы комплексно, аргументированно бы принимало решение о том, что да, этот проект готов, и можно переходить к реализационному этапу, например строительства этого объекта. Кроме того, что это решение бы сводило вместе вот все этапы обсуждений и всю аргументацию, все обоснования, мы бы имели возможность обжаловать, например, эти решения, если какие-то группы граждан не согласны с принятым решением и обоснованиями, которые кладутся в основу принимаемого решения.